добрый день или вечер как кто смотрит ролик 21 августа мы э, с товарищами отстояли человека не дали отключить газ э, написано было заявление по поводу того что газовики приехали без документов без всяких оснований на то отключения 22 августа мы решили идти к поповой в так называемый территориальный участок от газпром между гонка Поповой поповой но а, данный ролик коротенький весь ролик будет называться полный беспредел. Или если кто-то придумает название лучше, то переименую на название получше. Что хочется сказать. 22 августа мы пришли к Поповой. Хотели у нее взять копии документов, так называемую доверенность от Черезова Сергея Борисовича, который юридическое лицо ООО «Газпром -газ Пермь». Но доверенность она показать показала, но побоялась нам дать копию и не дала сфотографировать, так как доверенность это липовая. Те же самые документы, которые она предоставила, все липо. Договор, договора, заключенные якобы с ней, не являются настоящими, потому что там поменялись руководители уже несколько раз. А на ком основании передавали персональные данные так называемых клиентов или клиентской базы, нам неизвестно. Но коротенький ролик говорит о том, что коррупция проникла везде. Полный ролик смотрите под названием ⁇ Тем, который сказал ⁇ Спасибо. А Попова чего-нибудь нету? Сюда? Да. Да. Да? Да. Нет? Закрыто? А, так она закрылась только что. Да, нет, что -то. Там уже позвонили, что идёт сюда. Правильно? -то? Наверное. Здравствуйте. Подойдите, подойдите, подойдите. <свистит> <свистит> Испугалась, но... Мне давай. как Оттуда мы их выгнали сюда к вам пришли, да? Ну я знаю, знаю. Я говорю, мы их оттуда выгнали, они сюда пришли. Тут Не помню, Шань. Девушка-то другого. Не-не-не, там они в этом Вот Так, поставил. Там да. Мешайте, Дверь. Дверь. Очень громко разговаривайте. Я еще раз говорю, сотрудник ты? не может говорить. По телефону. Гости к вам пришли. Так вы что громко разговариваете? А как ты за мной. Друзья, работают, за вас. С чего-то нам они повышенные сделали замечание. Образец делится всем нужен. Хозяева, Не Нормально. У нас дети Он часов закроете. Вы нас примите или нет? Я Когда? Ни одного, одного, одного человека приму. Не, одного, всех нас принимают. Ну, все всех приступили. Приступили. всех нас принимают. народ. Я не говорю, что вы не все пришли по одному вопросу. пожалуйста, какой представитель? какой представитель? Какой представитель? Мы часа больше часа стояли, должны все зайти. А у вас нет а а что не У меня была работа. У Знаете вас нет часов одному? приема? Не по одному. А все? Все вместе. А, а все. какие квитанции? А здесь тоже вам еще. Скажите, какой мне надо с В письмо пришло. Какой Выйдете, а с торца. Спасибо. Нужно открыть. Что за полиет мы милицию идем. полицию, мы сейчас съедим, полицию сейчас сейчас зайдем, Сейчас в полицию зайдем. В Милиция зайдете, не, но я предупреждаю, что через 15 минут меня обидно. А вы закрылись и ну, мы? Ну, ждем. Надо том, было принимать. Ну мы же не знаем. Могли бы выйти сказать? Могли бы выйти сказать? Заходите отдельно. Один не зайдет, все вместе заходим. Заходите отдельно. Давай. Я хочу, чтобы вы не снимали Ну, мало ли чего вы хотите Вы юридическое Мы лицо Мы тоже много чего хотим Вы при исполнении Можете слабо делать? Но если вам достаточно Вы можете даже здесь Искать За спиной у вас На основании На основании? Наложенности да. а превышающих дву двухмесячных пропатов. Какие-то а а основании. были? были? А, а, а вы тоже уберите? А вы тоже уберите? А вы тоже уберите? А, а вы имеете право? Да мы, мы имеем право. на меня вс ⁇ на месте Уберите фотоаппарат, я еще раз предупреждаю. Давайте по И, и, 100, и 100, еще уберите. заявление на вас написано а Документы. на рабочем месте нахожу вам. Пусите кабинет. Нет я исполняю э, побед, э, приказ моего непосредственного. А, вы приказали. То есть приказ, да? Я должна здесь Снимать Не приказали. Не. Я вам потом предоставлю запись да. на ютубе, да? да на YouTube, хочу выйти. на ютуб? как хотите, так и предоставлю. Я, я бы хотел узнать вашу Известный. доверенность, вот через то, что вы имеете право на данном месте находиться в ее Я сейчас я к вам пришел, я к вам пришел и спрашиваю у вас, например, да, да, а вы, а вы, покажите. Мы точно пока, знаем, что ее у вас, вас нет. Когда мы с Вами заключили договор, подтяжи Ваши поступали ежемесячно, ну, ежемесячно, ну Но с какой-то регулярностью. Это да? ну, Договор. Ну, вы договор докажете, что это не Договор. В договоре Ваша подпись. Какая Ваша. предоставьте мне тогда Мы договор С Решение суда. решение суда. На отключение. На отключение. Вы были уведомлены должны мы yeah. направляли вам а знаете 20 как 20 было? Знаете как... Нет, знаете как было? Когда отключали присутствовали, у меня дома не было. Были два совершенно лишних Дома. Да. Да. Угу. Ну что, зашло человек... Восемь. Восемь. Генеральный бей. одна Одна. <advisory> Я нету, мы уже в Ютубе посмотрели, не в Ютубе, а вот те ну, ваши бумаги, у вас вот нет доверенности? Они априори не обязаны. Требуют доверенности, требуют решения, да, наши решения. Договоры свои требуют. Очередной. Договоры у нас есть. Копия договоров мы ну, поставим. Есть информация, доступная в режиме онлайн. Ну, все, я как, я вниз, в том, внизу вам дадут Пожалуйста, вниз получите копию своего договора. Доверенность. Доверенность. Посмотрите? Я с вами еще раз. Закажите запрос. Зачем запрос мы делаем? Мы идем сюда в здесь присутствуем. Мы ждем да, полицию. По Это ваша. <связь> <связь> Что-то да? Есть, есть Кто ее вам даст? даст потому потому вот сейчас вы с разгласить иуда мечтать? не меня, руки читают. не дает, Он не дурак. Я 10 лет. С этой коррупцией, говорю, 10 <свест> лет. Они да. говорят, и, и, <свест> и, и никто, доверие. <свест> <не> <свест> я Россия в коррупции. Вы про себя сказали, вы про себя берутесь. Вы про себя сказали, что вы коррупции. Вам нужно предупредить. Вы просто должны с вами руководитель Я не могу так вы... себя... вы... вы... работать, я не могу совершать больше преступления против своего коренного народа. Я сама, коренная жительница, здесь живу Я не хочу совершать преступление, но вы осознанно совершаете его За деньги, которые вам платят, совершаете каждый день, ежеминутно совершаете преступление И при этом вот вы хотите мне в глаза посмотреть, понимаете? А у вас в глазах пусто Потому что когда человек преступник, у него стоит пустота в глазах Понимаете? Просто эти преступления, они Я что, весь Я не про совесть говорю Взбудить, там их близко не было Ну я что это моя. Но они здесь видишь, показывают. Почему не записано? Специально может вам загреть сюда принести, пусть люди присутствуют. 407.02 ста расчет, расчетный счет иностранной компании находится в обшорах находится. Кипс, Кипс, Кипрские острова. Должен быть расчет еще 408-22, расчет еще занесенный в банковском деле. А это коммерческий благотворительный расчет еще. То есть, понимаешь, вот в это время все ты благотворительностью занимался и платил по этому счету. Здравствуйте. Пока на участник уголовного розыска Розыск. студент, судебных меня зовут. Что, что, что произошло? Вот эти неизвестные лица. Вы кто вызвал, приехали? Ну, меня пригласили, сказали здесь. Кто, кто, пригласил? кто, кто пригласил? Мы, полицию. мы вызвали полицию. Мы Сотрудник полиции. Стоим, мы у мы у у мы я я вы из тяжелой части? Вы из тяжелой части вас отправили? Так, по я, я, я сотрудник полиции. А вы по вашему вызову приехали? Потому что я оперативник. Нет, я вас спрашиваю, вы по нашему вызову приехали или по какому вызову? Дежурная часть сказала, что здесь какая-то конфликтная ситуация. Я прибыл. Начальник отдела знает о вашем здесь появлении. Вас объясняет. В чем суть? Вот эта мама полтора часа назад закрыла двери тина. Ты зачем Объясняешь вот этому человеку. Есть дежурная часть, которая должна зафиксировать наше заявление, в установленном законом а закон, закон, закон, порядке, закон а, порядке. А есть закон оперативной а, уголовной деятельности, этот человек знает этот закон. Какие законы? То есть вот по этому звонку он не должен быть. Я, я не могу это делать, это Ладно. будет превышение моих полномочий. Так у вас уже превышение, потому что вас не по вызову. В том, что послали, я с вами просто стою разговаривать. Вы не по а, Здравствуйте. Здравствуйте. А в общественном месте. Ниш, Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, в России звоню, а? да? Разрешение у нас не записано, Мы в общественном месте. Я, я вы, сейчас. Я сейчас какую-то а... личную жизнь. Вы больше сейчас общественные отношения обсуждаем. Сотрудники, сотрудники полиции или по, по, от меня хотят? Всеми. Мало того, что кабинет открыли без нашего присутствия, сейчас еще тут толпа. Кабинет мы не открывали. А, да? А э, сотрудников э, надо данные? Сотрудников данные надо? Кто находился? Покажите, пожалуйста, удостоверение. Удостоверение. Мы согласны да. платить. Так, первый. Капитан полиции Порозов Денис Владимирович. Вы вообще купите повышение в обук. Покажу вот в так, следующий. майор полиции Садыков Денис Уахитович А третий сказали выйти ему, он вышел. Можешь да, показать? Да, Давай покажи. Нет, нет, вот сейчас, сейчас еще, сейчас еще один. Да. я хочу разобраться, на каком основании они приехали. Лейтенант полиции э, Марк. Как? Марк Штедер. Денис Юрьевич. Правильно, да? нет, я, нет. Ну, потом, конечно, через воевал... против полиции. А -а -а. Хорошо, спасибо. Ну, Да, спасибо. Дали, дали да даже одном, если... фонд. Говорит, Ну что, получается не так, не что не вы... А, я по частному вызову приехал. Для... Для... По, по частному вызову приехал По частному вызову По частному вызову и принципе, сейчас в отношении меня будет служебное Там они все разберутся. Вы сами, ребят, не понимаете, чем вы понимаетесь? Да? меня так